Много зависит от клуба, как, какие будут цели, какая будет команда, как, э, чего захочет клуб достичь, какая будет э, скомплектованность, какие игроки, конечно, э, это все, все будет зависеть. Умно я сказал. Конечно, от тренера тоже, потому что... Во-первых, это тренера было желание меня позвать в этот клуб, и поэтому я очень благодарен.